Привет, Севастополь, это Форпост. Мы решили сегодня проехать по э, знаменитым долгостроям Севастополя, проинспектировать, так сказать, как там дела, попробуем разобраться, показать вам, что происходит на дорогах, что происходит в местах, где ведутся стройки, которые нам обещали уже давно закончить, и в конце сюжета будет обязательно изюминка на торте, новость, которая вас, безусловно, шокирует. Так что оставайтесь с нами, досмотрите ролик до конца. Поехали! Начнем мы, наверное, с карантиной многострадальной. Ее начали ремонтировать 19 февраля. Это капитальный ремонт, нам пообещали сделать, капитальный ремонт и переукладка коммуникаций. В общем, карантинную разнесли, раздолбали, обещали, что 2 марта откроют, потом переносили сроки. А Там сначала, получается, положили трубы, да. потом их убрали, сделали светофор, чтобы был односторонний, потом его убрали и все. Вот на этом на это, это, все закончилось. капитальный ремонт. Да, это все закончилось. Но немногие рискуют ездить по этой дороге, потому что именно из-за узости можно попасть в пробку. Да, я там недавно, кстати, чуть, э, разбил машину немного. Потому что там мало того, что узко, там еще и яма в самом конце. Если вы скажете мне, что это капитальный ремонт близок к завершению, ну, ну вот какой-то трудяга тут что-то делает, одиноко бордюры укладывая. Но если это единственный рабочий, который здесь работает, ребят, но ну, я не знаю, может тоже... На следующий год его уже перенесут, этот объект. Смотрите, дорога вся в ямах. Сейчас будет э, э, узость, где часто из-за грузовиков э, возникают именно пробки. В свое время здесь был ревесный светофор, кстати, более-менее удобный, но и его убрали. Вот такую картину, конечно, доводится видеть часто. И поэтому многие водители сбегают именно этой дороги, приходится ехать, особенно утром и вечером, когда час пик, ехать приходится людям на кольцо, на Пожарова, а там вы знаете, если на, на кольце какой-то олень попался, извините за выражение, но я буду использовать это слово, то э, там тоже сутолока и страшная беда. Вот еще кто-то ходит с прибором, ну, в общем, я даже затрудняюсь сказать, и никто не может мне пояснить толком из нормальных людей, во всяком случае, что за проблемы возникли с этой дорогой. Вот эта узость, вот эта разбитая абсолютно ямы какие-то, в котором не каждый автомобилист рискнет пользоваться этой дорогой. Ребят, здравствуйте. Скажите, вы в парке Победы давно отдыхаете? В прошлом году были и вот в этом году. Вы гости города? Да? да. Как вам состояние Парка Победы? В таких городах часто очень ремонты такие затяжные. В принципе, во все курортные города приезжаешь, и там постоянно что-то доделывается, дорабатывается. И поэтому, в принципе, да, мы ожидали это все увидеть. Слушайте, нам обещали к началу лета, к сезону сделать набережную Парка Победы и вот... Вот такое вот недоразумение. Вы уж простите, пожалуйста, что Севастополь вас встретил не совсем красивым. А скажите, на историческом бульваре были? <свят> Нет, наверное, не были. Там тоже ремонт 4 года идет. <свят> Друзья, это еще один известный долгострой, несчастный парк Победы. За моей спиной набережная Парка Победы, которую нам уже обещали несколько раз в различных сроках и вариациях переделать, сделать, сдать. Лето уже заканчивается, к сожалению, обещание не выполнено. Обратите внимание, вот сейчас за моей спиной проехала машина. Также должна была быть обустроена парковка на 200 мест и дорога к Парку Победы. Дорога сейчас выглядит вот так, то есть это разбитая грунтовая дорога, которой дорогой это назвать нельзя. Отчаянные севастополицы пробираются к любимому пляжу каким-то образом. Но обещают, что вот там же стоянка на 200 машин и дорогу доделать, и коммуникацию уложить. Я так понимаю, что вот этот и должен быть завершающий этап. Ну это все как обычно настройки. Когда надо было сделать? Вчера. А хватает? Да, народу много. Вкалывают, да? Да, платят, как бы люди приходят на работу, все нормально. А все-таки планировалось, когда на, на начало лета. Не успели почему, как думаете? Скрытая работа или что-то было? Как, как обычно настройки, всегда какие-то подводные камни. Бывают, да? Конечно. У вас тоже долгострой бывает? Там, где вы живете? А? Ну да, да, бывает. Это черта нашего времени такая? Наверное. Ну что, узнаваемое место, ребята, решетка, да, и прекрасная табличка «Вход в панораму». Это единственное, что осталось от исторического бульвара. Он буквально разгромлен. Четыре года бульвар закрыт исторический, его разнесли просто в хлам. Визитная карточка Севастополя недоступна ни гостям, ни горожанам. Нас предупредили уже, севастопольцев предупредили о, о грядущем, ребят, долгострое. Это Ялтинское кольцо. Обещали его закрыть с 25 сентября в связи с тем, что начинается восьмая очередь строительства трассы Тавриды. Но, ребята, на два года закрыть Ялтинское кольцо – вы можете себе представить, что это будет? Со слов автомобилистов, которые там уже были на месте, посмотрели, их, например, беспокоят съезды, сделанные на скорую руку тяп-ляп, под э, э, крутыми э, углами атаки. То есть там придется сбрасывать скорость резко автомобилистам, чтобы объехать эти ремонтные работы. Это будет накапливать машины неизбежно. И будет создаваться пробка при выезде и въезде. Но, ребят, и это еще не все. Сейчас самое главное, как и обещал вам, Новость дня. За моей спиной известная всем севастопольцам развязка огурец. В свое время она нарекала очень много проклятий у автомобилистов. Здесь были немыслимые пробки. Пока хоть как-то организовали движение. Итак, изюминка, ребята. Вот этот вот секрет я вам раскрываю. Правительство Севастополя анонсировало начало работ с осени этого года по реконструкции огурца будет двухуровневая здесь развязка возможно при ее строительстве даже ближайшие затронут дачи и часть рынка, потому что там объект массивный но даже не в этом дело это очень может запросто превратиться в долгострой, ведь мы знаем как у нас строят да, такого рода объекты, и вот себе представьте стратегическая точка будет находиться в хаосе как люди будут выбираться из Балаклавы, я не, я не представляю. Вообще выезжать из города. Мне кажется, вот представьте, огурец перекроют, здесь будут работы вестись. Ялтинское кольцо в хаосе. В общем, мечта севастопольцам о том, чтобы город закрыть от панаехов, так называемых, может случайным образом сбыться. И это будет ужас и катастрофа, мне кажется. Мы не разбираемся в причинах и в ситуации, почему так происходит. Мы констатируем факты и высказываем опасения. Долгострои – это беда Севастополя. Долгострои на дорогах и на развязках – это катастрофа. Надо сделать все возможное правительству Севастополя, чтобы не допустить коллапса в нашем городе.